Привет всем! Меня зовут Марина, это Физика Вождения, и мы сегодня на автодроме Санкт-Петербурга. Почему? Потому что сегодня зимний этап чемпионата организации Дрифт Мацури по зимнему дрифту. Называется она Ice Drift Station 2.0. Организаторы сегодня на автодроме работают одни из самых сильнейших. Это, ну, в действительности, самые, наверное, сильнейшие организаторы по дрифтам в Санкт-Петербурге. Они работают не только летом на мощностных дрифтах, но они также и проводят вот такие вот мероприятия зимой, когда холодно, тяжело работать, и, в общем, они молодцы. Погода, благо, есть минус, холодно. Видно это по людям, прячущимся в жгулях, на их печках. Очень много участников. По заявкам было 137, допущено 96 машин, от дисквали на 6 или 7 автомобилей, точно скажу и напишу в посте завтра. А, прошли квалификацию, немножко по-новому судили, все побыстрее было. И благодаря одной попытке. Было бы две, мы бы закончили в 9 вечера с таким количеством машин. А это судья! А не Кавгай, не Кавгай, с техникос. Приехали, приехали да. ребята. Ну, где-то без 5-8, потому что 8 начала регистрации, никто ну, сразу я, регистрировать я, начала, а мы готовить трассу. А уедем очень поздно, блин, а не похавать, да. Друзья. Приятного аппетита. Спасибо. Ребята, шлем вам пламенный привет, вы молодцы, мы вас уважаем, делайте ваше дело. Вы внесли огромный вклад в тренировки и все, что происходит у нас в Дрифт-движении в Санкт-Петербурге. Сегодня большой день, потому что участников очень много. Вот э, за моей спиной вы можете видеть, это только часть, наверное, даже, может быть, треть или четверть того, э, какая очередь вообще стоит сейчас для того, чтобы выехать на квалу. Соответственно, очень большой и жесткий техком проходит каждый автомобиль. все прошли все просто особо э, не задавали посмотрели все э, у нас сиденье стоит э, не спортивного типа а тюнингового поэтому ремни не обязательно было ставить аккумулятор закрепили течи нету машина хорошая э, в общем. Такой автомобиль, практически ничего делать не надо. И легкую компас просвестили просто, нура ура! Получили наклейку и теперь будем стоять в очереди на регистрацию и продолжать оформлять э, нас на этот чудо-праздник дрифта зимнего. Вот, так что пойдем в очередь стоять. Вот. Не прошло ни трех лет, как Алексей снова будет тренироваться и ездить на Жиге. Спасибо, Лехе большое за одолживание Жиги. Давай, Алексей, а как вы договорились? Когда ты поломаешь машину, он сам платит на неё? Да. Я бы хотела начать что-то фиксировано на камеру. Нет, не планируется вообще никаких повреждений, там как бы быть не может вообще, в принципе, при таком виде спорта. Да, как да, да. прокомментируете состояние автомобиля? Ну, в данной ситуации она очень печальная. А вот. что случилось? Ну, была тренировка, была первая обостановка, ехал в паре с Жигули Семеркой. С мы ехали очень близко с ним вплотную. Скорость была очень большая, третья была в отсечке. И я увидел через его машину то, что пацана начал разворачивать на живли четверки, 72 номер. Когда я его начал разворачивать, я Думал, то, да, что он будет ходить от удара, ну, то бишь за трек с траекторией, а получилась такая ситуация, то что я на диком выбороте в большом угле прямо у него въехал. Ничего не было сделать, тормозить не было варианта, была очень скорость большая. Ну, а что? Успел его трениться? Или конечно, отчет... конечно. До Новгорода сделаем все, или новый кузов, или ваш бар и все. И а снова в путь. Новый кузов, э, в новый автомобиль? Ну да, да, да. А где их взять? Где их взять? Есть еще живые в этом городе? Конечно есть. Главное найти. Это машина 73 года. Три года она вот в таком состоянии. подряд лук. Ну, не выдержала дачка, не выдержала. Не бывает контактов никаких, ничего. Это все машины вот ровные, можно сварить одна, другая, третья. Все машины, которые мятые, другие, это какие-то случайные аварии, произошедшие там на дороге, во дворе, там еще что-то. Народ просто не любит использовать красивые автомобили, берет всякие мятые. Если кто-то не понимает тонкий юмор Алексея, делика. это журно. Я мечтал о делике. Но <свес> да. Каждый участник должен понимать примерно, что он делает со своим автомобилем и быть готовым к тому, что ему надо будет сражаться аж с 80 другими участниками. Это серьезная борьба, и она уже даже граничит с профессиональным дрифтом, по моему мнению, потому что, ну, надо уметь и понимать, что ты там делаешь на трассе, надо уметь ехать. Сегодня наш Алексей э, выступает на автомобиле «Жигули». Э, 2106 она называется, 2106, э, 90-х, конца 90-х выпуска. Э, ему, слава богу, эту машину одолжили. А кто одолжил? Покажем селфи! Вот, это Алексей Тихонов, Лестера. Мы с ним познакомились, и я очень рада этому знакомству. В прошлом году э, начали вместе проводить какое-то время, и тут Леха сказал как-то на чайной пьянке, «Эй, ребята, я купил себе жигу, буду дрифтить». Леха в синий сопли начал бросаться ему в колени и, и говорить: «Пожалуйста, умоляю, дай мне эту тачку». Но Леха по синей грусти ему отдал. Вот сегодня у нас счастливая возможность потренироваться. Два года Леша уже не тренировался, это большая проблема, но я все равно ожидаю, что он сегодня хорошо проедет. Почему? Потому что у него, в принципе, есть жизненный опыт, он много и долго ездит. Да, у него эти два года не было никаких тренировок практически по сравнению с ребятами, которые многие сегодня ездят. Опыта будет не хватать, но я надеюсь, что в целом все равно проедет неплохо. Может быть, даже заедет на пьедесал. Если этого не произойдет, для нас это уникальнейшая возможность потренироваться перед гоночным сезоном 2018, в котором мы планируем выступать и в асфальтовых дрифтах, и ездить на какие-то гонки любые, которые только сможем потянуть по всем ресурсам, которые у нас есть. Итак, мы сейчас с придыханием ожидаем, когда стартанет у нас квалификация. В квалификации принимают участие все пилоты, прошедшие вчерашний техком. Мы о нем тоже расскажем. А также те, которые сегодня на тренировочных заездах не убрались, потому что некоторые убрались. Так что чуть-чуть их стало поменьше, но тем не менее участников очень много. Алексей уже готовится к выезду, давайте посмотрим, как он проедет квалификацию В принципе, это старт сезона гоночного 2018 для всех нас Мы пожелаем Алексею удачи, ваша поддержка нам очень важна Болейте за нас, подписывайтесь и давайте посмотрим, что у нас сегодня будет происходить Пока! Papa Wendt. Остановка, конечно, дикая получается. Ты э, должен разогнаться, учитывая, что там асфальт. Влететь на этот асфальт можно таким большим углом. Но это, этот асфальт тебя начинает тормозить. и потом жопой тормозишь и в гроб И вот если таким образом проехать, то ты, в принципе, попадаешь на клипера нормально. Но это, конечно, дичка. Там резина точится, к сожалению, шипы по асфальту. Но вообще ощущения, конечно, крутые залетаешь с избытком скорости с таким большим и надеешься на то что ты попадешь на нужное место на трассе то есть вот жопа и на асфальт чтоб жопу удержала а не развернула себя ну, в общем на самом деле забавное поедем катать дальше проеханных на тренировке кругов, я не проехал ни одного круга, не развернувшись, в общем, на каждом круге меня чего-то разворачивает, я упираюсь, ну, де делаю слишком большой угол и меня разворачивает, соответственно, никак мне чего-то не приноровиться, в общем, вот, поеду дальше тренироваться, надеюсь, хотя бы один круг получится проехать, не развернувшись. Fat boys, you and when I... Вроде бы неплохо проехал самый главный оцениваемый участок. Чуть-чуть а, заложил там на а, финише, уже на последнем повороте, мордой ткнулся в покрышки, но вроде до них не дотронулся. Я думаю, что засчитают как потеря баллов, то как ошибки конкретной не будет. Вот, так что я, в принципе, доволен. Вот. Шестнадцатое место. Второе номер. Колцелька дрифтер, Байалик, все, 16 прошел, Не, прошел, прошел, прошел, прошел. Алексей. Я зашел. Шестнадцатое место, семнадцатый номер. Господин Зашевский, Алексей. Сегодняшний день у нас прошел с одной стороны удачно. Это удачно это то, что мы получили информацию, как едет машина, как мы относительно других пилотов едем и так далее. Неудачно, в том смысле, что вылетели в первый же первый же парнике, это в топ-32. Ну, был перезаезд после первых проездов и в итоге вылетели, в общем, по автомобилю понятно, что хотелось бы доделать, это по вывороту немного там надо поработать, побольше сделать, мощности капельку, и я думаю, на следующем мероприятии мы все это сделаем и попробуем поехать уже подготовленным автомобилем, и будет очень круто. Какое у тебя настроение? Сначала было, было взгрустнул, когда все-таки вылетел. Первый раз проехал очень хорошо, а второй раз развернулся как всегда, на тренировке, на постановке, блядь. Сраная постановка, короче. Так все хорошо начиналось. В общем, я категорически недоволен тем, что, блядь, просрал. Просто сам ни фига не в борьбе даже, а просто сам просрал, блядь. Этот заезд, и все, мы вылетели в 132. Тренировок надо больше? Ну, конечно, надо тренироваться. Э, хотя бы сколько-нибудь надо тренироваться. Потому что опять сейчас, как всегда... Были тренировки, только сегодня с утра, перед гонкой, и все, и больше, в общем-то, и не ездили. Но, ну, ну, если с этой стороны думать, то, в принципе, наверное, неплохой результат, чтобы без тренировок хоть куда-то заехали. Если бы не ошибка, я думаю, что прошли бы и дальше, и в топ-16 бы залезли, я думаю, и, может быть, и далее. Если бы просто банально. А сейчас по факту уже, в общем-то, анализирую, понимаю, что это такой нормальный, в общем, результат для выезда без тренировок вообще мы вот с утра потренировались перед мероприятием здесь на местных тренировках, которые ä, предполагаются на мероприятии должны быть. И вот это и был наши тренировочные проезды соответственно и в общем покатавшись только на этих заездах это результат хороший можно в топ-32 Место 32 второе. На, возможно, на следующем мероприятии мы поедем на этом же автомобиле. Все будет зависеть от того, э, разрешит ли нам э, Алексей ехать дальше на этом автомобиле. Но я думаю, что разрешит, потому что автомобиль целий, непомятый, с ним все хорошо. И... Дай, дай, надо... дай, дай, дай! Дай, дай, дай, дай, дай, дай! Отлично. Будем готовить и погоним.